Все будет хорошо. Знай, ты самое лучшее и самое драгоценное, что у меня есть. Не переживай, все временно. Ты выдержишь, ты совсем справишься. Просто знай это и верь. Всевышний всегда с тобой. Ты под его защитой всегда. Береги себя. Не ищи проблемы в себе, не грузи себя. Просто вспомни, какая ты особенная. Какое-то чудо. Это жизнь. Да, она сложна, но так интереснее. Она дана тебе для того, чтобы ты раскрыла все свои дары, которые уже у тебя есть. Ты свернешь горы. Весь мир у твоих ног, и это не просто пламенная речь, призывающая к действиям, а чистейшая правда. Береги себя. Не осуждай, не критикуй. В такие моменты ты забываешь, что внутри тебя свет. Не важно, что случится или уже случилось, важно, что творится у тебя внутри. Дружи с собой, осознай свою ценность. Примири всех своих внутренних критиков, прими все свои недостатки, свое прошлое и их вперед. Принимай все дары этой жизни, но уже в гармонии с собой. Ты все, что у тебя есть. В тебе достаточно любви, света, счастья и всех благ. Они уже у тебя есть. Все, в чем ты нуждаешься, это любовь и счастье. Но правда в том, что в тебе уже все есть. Ты сама источник любви и счастья. Береги себя.